А голосовать в Орегоне – здорово! Когда знаешь, что каждая подпись проверяется – это просто и безопасно. В Орегоне всегда обновляют списки избирателей перед выборами, и во всех округах проводится поствыборный аудит перед направлением результатов государственному секретарю на утверждение. Чувствуете волнение? Это просто восторг! Давайте отследим наш бюллетень на сайте oregonvotes.gov, а потом пойдем на пикник в одном из самых маленьких в мире городских парков.